На самом деле это далеко не все, что я хотел рассказать. О НЕ парадоксе, НЕ ферми есть еще очень много интересной информации и я в ближайшее время обязательно вам о ней расскажу и покажу. А пока что смотрите ссылки в описании и помните, что мне нельзя верить на слово. Лучше перепроверить. А теперь мы отправляемся на другие планеты. Подожди. Что это? Сэр, судя по всему это корабли Рокет. На борту дебетовые карты? Так точно, сэр. С бесплатным обслуживанием и кэшбэком от одного до десяти процентов. Совершенно со всех покупок. Черт возьми, это слишком выгодно. Сэр? Да? У них пять с половиной процентов годовых на остаток в рублях. начисляется каждый месяц. Иисусе, что ты такое? Они стреляют по нам, но я не слышу звук. Ты что, дурак? В космосе же нет звука. А, нет. Они просто лазерной связью прислали нам свое приложение. И оно, кстати, очень удобное. Пишут, что можно снимать деньги в любых банкоматах бесплатно. Даже в созвездии Центавра. Соберись. Я не знаю как, но они уже у нас на борту. Приготовиться! Каждый месяц с этой карты можно переводить тридцать тысяч рублей без комиссий на любые другие банки. Это самое выгодное предложение. Какого хрена? Я думал у нее ствол. Твою мать, она хоть ссылку в описании оставила? Да, сэр, 500 рокет рублей для тех, кто закажет карту по ссылке. Ха, ну тогда плевать. Скажи, что разбомбим их, если они не отдадут все карты.